Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня отвечаем на вопрос от нашего подписчика. Как купить автомобиль с торгов для себя, но с большим дисконтом? Для начала выбираете объект. Какое авто хотите, какого года, какую модель, с каким пробегом, для себя хотите купить или на продажу? Когда вы понимаете параметры поиска и знаете рыночную стоимость, вы легко сориентируетесь, с каким дисконтом вы захотите зайти на торги. Стоит учесть, что если автомобиль хороший, то будут конкуренты, которые тоже захотят купить этот объект. Тогда лучше зайти на торги и пораньше, с дисконтом поменьше, но и с минимальным количеством участников. Сейчас конкуренция большая на торгах по банкротству, но если рассматривать торги активы госкорпораций, то конкуренции на них меньше, а дисконт тоже приличный.